Мы собираемся посвятить вас наконец-то в наши планы. Слишком специфичные, неявно отрицательно отражающиеся на вас, дамы и господа. Мы расскажем и покажем все наши тайны, наши секреты. Все, чем мы занимаемся, опишем восходящим импульсом удовольствия. Вам лишь нужно следовать инструкциям, которые найдете на наших серверах, каналах и записях. Будьте внимательны, и вы сможете защитить себя, пока мы не отберем вашу жизнь от вас.